Посрамлены, посрамлены те из вас, кто не верил в силу пересортировки и сегментации выдачи по дате. Я собрал 1105 видео. Вот таблица, 1105 видео. Эта таблица сохранена в экселевский файл. Видео. Video, capitalize, с большой буквы. Получается, видео, not sorted, плюс sorted, плюс date. Таблица с видео действительно здесь 1105 Видео. Но я не закончил тему с каналами. Каждое видео в этой таблице указывает на ID канала, на котором оно опубликовано. Также у меня есть таблица с собранными методом search каналами. Вот эта таблица. В ней тоже есть ID канала. Следующий большой этап. Пройтись по ID каналов из этих двух таблиц, методом Channels, чтобы выгрузить более подробные характеристики каждого канала релевантного запроса в раздельный сбор. Возвращаюсь на страницу developers.google.com. Требуется YouTube, требуется Reference, требуется метод Channels. Здесь три раздела. Общий обзор, включая параметры выдачи. Обзор аргументов метода для сбора данных и метод для того, чтобы вносить какие-то изменения в свой канал. Мне требуется метод для сбора данных и обзор параметров выдачи. Во-первых, приятная новость. Каждый запрос методом channels стоит всего одну квоту. Напомню, что каждый запрос методом search стоит 100 квот. Есть где разгуляться. Посмотрим аргументы этого метода. Аргумент part, куда можно вписать snippet, и snippet будет включать набор параметров выдачи. Чтобы посмотреть, какой набор параметров выдачи входит в snippet, можно перейти в overview и посмотреть параметры выдачи. Все параметры выдачи, которые начинаются со snippet, вызываются именно в аргументе part. Как видите, Здесь есть довольно полезные параметры выдачи, особенно title, description. Дата появления на YouTube у нас уже есть, но в принципе тоже не бесполезный параметр. Характеристики картинок, связанных с каналом. Если по умолчанию, локализация, локализованные названия, локализованное описание. То есть оригинальные заголовок и описание могут отличаться от локализованных. Страна, с которой связан канал полезные параметры, поэтому snippet стоит включить. Возвращаюсь к аргументам метода channels. Так сюда стоит включить snippet как минимум. Что еще можно включить? В path можно включить детали аудита. Возможно, это полезные параметры, но чтобы иметь к ним доступ, нужно иметь полную авторизацию, в том числе подтвержденную владельцами канала. Это очень непросто. Настройки брендинга, content details, полезный параметр, что в него входит, смотрим. В разделе Overview – плейлисты канала, лайкнутые плейлисты. Отдельный плейлист, содержащий видео, которое нравится владельцу канала. ID плейлистов. Следующее значение аргумента Part – Content Owner Details. Вывод этого значения тоже требует полной авторизации. ID канала. Локализация. Сниппы уже рассмотрели. Статистика. Статистика — один из самых важных параметров выдачи, что он включает в себя. Посмотрим в разделе «Overview». Количество просмотров, количество комментариев, но этот параметр больше не выводится. Количество подписчиков. Отображается или не отображается число подписчиков канала на самом канале? Количество видео на канале — то есть ключевые, количественные характеристики канала. Возвращаемся к аргументу part. Статус topic details. Статус не самый интересный для исследователя параметр выдачи, хотя как знать? Topic details.topic.id ID топиков или тем, связанных с каналом. Причем протоколы выполнения такого запроса менялись. И, к сожалению, эта ссылка не работает нормально. Она возвращает к заголовку overview. TopicDetails.TopicCategories. Topic categories. Очень полезный параметр выдачи, если предполагается продолжение поисковых процедур. Аргумент пад разобрали. Но есть еще аргументы: как раз category ID. То есть можно заранее указать id категории по которым требуется поиск. Можно привязать поиск к юзернейм, к ID. Вот как раз к ID мы и привяжем поиск, потому что ID у нас есть. По большей части все предыдущие видео посвящены тому, чтобы найти список, чтобы составить список ID-каналов и теперь к нему обратиться. Два запроса, для которых требуется полная авторизация. Также и аргумент on behalf of content owner требует полной авторизации и подтверждения со стороны content owner, если вы не content owner. Знакомый max results. Объем выдачи на странице выдачи, как и в методе search, от 0 до 50. И, конечно, я поставлю 50. Сложный технический аргумент метода, но я пока его не использовал поделиться опытом не могут и пэч токен для того чтобы переходить на следующую страницу с выдачей попробуем запрос пока что в API Explorer возьмем snippet и все остальные характеристики которые можно получить без полной авторизации brand settings content details content own details пропускаем ID локализации обязательно статистикс, статус не очень интересен, но пусть будет, и топик details. Категория ID пока что у меня нет списка релевантных ID, поэтому пропускаю. В рамках углубленного поиска можно задействовать. Никаких конкретных юзернейм у меня тоже нету. H1 самый сложный технический параметр пропускаю. А вот ID найденных каналов у меня есть. Пока что вставлю один. Зайду в таблицу с каналами и возьму первый попавшийся ID. Значит, по ней пропускаю. Макс резалось 50, хотя я вставил пока один ID, поэтому следующих страниц просто не будет и на этой странице с выдачей будет всего один объект. Но на будущее, конечно, требуется 50. Майн пропускаю, my subscribers пропускаю. On behalf of content. On behalf of content owner пропускаю, по тем причинам, которые уже говорил. И пэтч токен пропускаю. У меня нет токена следующей страницы и пока что его и не будет. Уже в Python будут токены следующих страниц. Execute. Авторизация. Разрешение. Код 200. То есть запрос успешно исполним. Выдача, разверну. Найду сверху код, автоматически сгенерированный для Python. Копирую его и вставляю в Jupyter Notebook. Вставил. Попробую запустить. И как и с методом search. Поскольку здесь предполагается полная авторизация, я не производил полную авторизацию, поэтому чанг не сработал. В этом чанке. Отличие от запросов методом search только в этой части. Применяется метод channels, а именно channels list, и аргументы этого метода. Поэтому можно взять в качестве макета скрипт, подготовленный для работы с методом search, и в нем просто поменять метод search на метод channels. Так я и делаю. В скрипте для работы с методом search у меня отдельный чанк для выполнения запроса. Тот самый чанк я взял и заменил в нем метод search на метод channels. И внутри поменял некоторые аргументы. В аргументе part у меня теперь не только snippet, но и все остальное, то, что я запросил. Причем подаю я списком. Хотя можно и не списком. Можно... Текстовым объектом, который, очевидно, внутри этого модуля распарсивается. Но мне кажется, красивее, когда это список, причем вытянутый вертикально, а не в строчку. И ID, поскольку есть аргумент ID, и он в моей ситуации ключевой, поэтому он здесь присутствует. В остальном процедура авторизации и подачи запроса аналогична методу search детальнейше рассмотренному в семи предыдущих видео. Поскольку теперь я уже не ищу по тексту раздельный сбор, а ищу по ID, поэтому в третьем чанке, где у меня находятся характеристики запроса пока что, осталось только указание на тип, channel или видео. Хотя в запросе самом нет такого аргумента type, но мне пригодится, поэтому оставил. Чанк с активацией модуля для работы с запросом, модуля Google API Client Discovery. Если вдруг, если вдруг вы только присоединились к нам и еще не устанавливали на свой компьютер требуемые а, модули для подачи запроса и авторизации, то посмотрите видео, подсказка появится сверху справа, ключ авторизации. Как получить ключ авторизации, тоже рассказывал уже, тоже подсказка сверху справа. В пятом чанке авторизуюсь и обращаюсь к импортированному модулю. Вот он, API, и вот он был импортирован. И вот сам запрос. Проверяем, работает ли он. Запрос сработал, поскольку не появилась ошибка. И, скорее всего, выдача находится внутри объекта response Проверим. Действительно. Вот подробное описание канала экологического движения «Раздельный сбор» и ключи верхнего уровня. Если бы я подал много ID, больше 50, и в выдаче предполагалась бы не одна страница, а хотя бы две, то, то среди ключей верхнего уровня был бы еще и ключ NextPageToken. Промежуточный итог. Я убедился, что чанки для авторизации и подачи запроса корректно работают. Чтобы собрать информацию обо всех каналах, найденных методом search, я должен подать вместо одного ID список ID. Но в моем распоряжении два файла, в каждом из которых есть ID. Файл с каналами, найденными методом search, и файл с видео, найденными методом search. Надо составить Единый список ID-каналов оттуда и оттуда. Это не трудная задача, давайте решим ее. И работы с таблицами мне требуется пакет Pandas. Сначала возьму файл с каналами, найденными методом search. Имя этого файла я беру из своего предыдущего скрипта. Это тот скрипт, где были итоговые циклы, где была сегментация выдачи по датам. Имя файла в общем виде выглядит так. Когда я выставлял в том скрипте в самом начале, в запросе, type равно channel, имя файла начиналось с channel, причем с большой буквы. И тогда оно выглядело, тогда оно выглядело так. Channel not sorted plus sorted plus Точка XLSX. Учитывая, что в моем нынешнем скрипте я оставил чанг, где могу выбирать type, и сейчас у меня выбран type равно channel, то я могу непосредственно обратиться к тому же самому имени, что я и делаю. И записываю таблицу, выгруженную из файла в dataframe, который я назвал channel ID DF. DF frame. И напомню, что. В методе readExcel есть аргумент index.call, который позволяет объяснить компьютеру, что в данном случае первый столбец, ну, то есть номер 0, согласно Python, номер 0, содержит уже индексы, и не надо придумывать новые индексы. Дальше вывожу эту таблицу, беру только один столбик этой таблицы, хотя я мог бы уже сделать здесь забор только одного столбца, но... Не буду усложнять. Беру здесь один столбик из таблицы. И применяю к этому столбцу метод to list, чтобы превратить в список. Среди на столбца превратится в список. И вот я выведу, выведу этот список. Сначала таблица. Столбик, из которого делаю список. И дальше сам список. Вот этот список. Но у меня два файла. Есть еще один файл где тоже содержится ID канала. Это файл с найденными методом search видео по запросу разделе сбор. Чтобы сразу обработать оба файла, я написал цикл. На вход циклу подаются два объекта. Один объект содержит в себе список, состоящий из channel и видео. Второй объект это будущий список с ID каналов, и он пока пустой. Он будет наполняться внутри цикла. используя цикл for. Счетчиком выступит type. То есть фактически здесь уже type будет перезаписан. Здесь type заново запишется относительно того, что я записывал здесь. Я мог бы его назвать по-другому. Но зачем? Ведь это именно type, потому что он будет принимать какие значения, которые содержатся в type list. А в TypeList что содержится? Channel и видео На первой итерации цикла Type примет значение Channel, на второй итерации цикла Type примет значение видео Посмотрим дальше первую итерацию. На первой итерации повторится то, что происходило в этом подготовительном чанке. Будет вызван Excel-файл, где будет стоять Channel с большой буквы, из этого Excel файла таблица запишется в Channel ID.DF, и я выведу эту таблицу при помощи Display. А дальше список, который пока что пустой, с Channel ID.List, он пока пустой, при помощи метода Extend пополнится всеми теми ID, которые находятся в таблице Channel ID.DF в столбце Snippet Channel ID к которому, к столбцу, будет применен метод toList. Все это я уже сделал в предварительном чанке, в чанке 9.1. А теперь это произойдет в теле цикла. Заметьте, в теле цикла. С отступом, с отступом, с отступом. Это все тело цикла. На второй итерации Type примет значение видео. Сформируется новый датафрейм. Уже на основе Excel-ского файла, содержащего видео, потому что здесь будет стоять видео. Not sorted, sorted, date. И произойдет дальше то же самое, что на первой итерации. Выведется эта таблица и список channel ID list пополнится данными из DataFrame, вот этого, а именно из его столбца Snippet channel, опять же, channel. Потому что меня интересует именно id channel Хотя это таблица с видео, но в таблице с видео есть ID-канала, к которому это видео относится. И именно оттуда я возьму ID. Затем все эти ID я превращаю методом турист в список и записываю в Channel ID-List. Посмотрим, как это работает. вывелась первая таблица с каналами, вывелась вторая таблица с видео, и дальше вывелся объединенный список. Вот эта команда уже после выполнения обеих итераций, команда на вывод объединенного списка. И чтобы был веселее переход к следующему видео, два вопроса. Первый. Что было бы, если бы я здесь поставил не Extend, а Append. Я скопировал этот чанг, назову его 9.2 со звездочкой, и только заменю Extend на Append. Первое. И второе. Как вы думаете, сколько примерно уникальных ID каналов релевантных запросов «Раздельный сбор» у меня в наличии? Какой порядок? 5, шесть, семь сотен, восемь сотен, девять сотен, тысяча.